Всем привет, с вами Ростиксон. В этом видео я расскажу о канале Санечки. О успех дал и как в него попасть. Оно будет, конечно же, бесплатно. А также расскажу о личности Санечки, сколько он заработал, на чем выносил. Кстати, для него больше 500 кобаксов. Будет целых два конкурса, один из которых в этом видео на 20 долларов и 600 долларов в телеграм-канале Санечки. Почему я подписан на телеграм-канал Санечки? И вам советую. Потому что канал от крутого криптона, в котором есть и про жизнь, в скором времени будет про темки, не только криптовые, даже проводятся опросы, что скидывать, например, крипту, кс, незаконные мувы, ИРЛ и тому подобное. Ссылка будет в описании. А теперь конкурс на 20 долларов. 10 долларов получит рандомный комментатор и 10 долларов комментатор, который напишет лучшую темку для заработка лоу-банку победитель, выберет Санечка и отправит прижим. Нужно будет только подписаться на мой Телеграм-канал и Санечке. Как же Саня заработал бабки? Из того, что мы знаем, это Атос, Арбитрум, Вылазк Сена, Арбитраж Галы, Луны, NFT-мувы по типу Бирсов на Солане, Монберсы, Абузы. И, как я узнал о него в личном разговоре, Норм вывел в Реал. Что всем советую? Сам фиксировал в недвижку. Да, и из высокого риска стоит выводить в низкий. Защита от ошибок, а что вы думаете по этому поводу? Про фиксацию в реал в недвижку можете написать в комментариях. По поводу конкурса крупного на 600 долларов, подпишитесь на телеграм-канал в Сане, там скоро будут условия из того, что известно, это 3 победителя по 200 долларов. Остальное узнаете буквально через день. Что же будет в успех DAO? Я состою в некоторых бесплатных DAO, состоял в некоторых платных. Самое главное, успех DAO бесплатный, потому что у обмена и так есть бабки. Но тут важно другое. Как я заметил, в бесплатных DAO, как правило, очень сложно попасть. Там заряженные эти пули, инактивных кикают и тому подобное. А в платные же вступить может любой. И атмосфера там другая. Это мои замечания. В комментах напишите, согласны ли вы. МБ знаете норм платные DAO. В успех DAO будет скоро набор. Опять же, что по нему узнать, подписывайтесь на канал САНИ. Что будет в DAO? Заряженные типы, ресерч, комьюнити, помощь новичкам. Об остальном канале, и также напоминаю о конкурсе, ссылки будут в описании. Один конкурс это по комментариям 20 долларов и 600 долларов в телеграм-канале Санечки. Всем пока, спасибо за просмотр.